Всех приветствую на моем канале, я Иван Умисмат И сегодня я расскажу вам про э, Интереснейшую монету Это первая Юбилейная монета Советского Союза Хочу отметить то, что На ней нету э, года чеканки То есть на других монетах Год чеканки уже у нас есть То есть нету его, да? Не, не видите вообще нигде э, Также хочу отметить Буквы СССР Это буквы не такие как у других юбилейных монет СР. Ну, 1 рубль, герб Советского Союза у нас на гурте у нас надпись 1 рубль, звездочка 1 рубль. На лицевой стороне у нас написано полукруглом Победа над фашистской Германией. И 20 лет. Также на лицевой стороне. В середине у нас красуется памятник какому-то герою, который держит на руках ребенка. И он стоит с мечом. Материал у нас сплав меди и никеля. Диаметр монеты 31 мм. Монетный двор. Это ленинградский монетный двор. Чеканка производилась на ленинградском монетном дворе. Тиражом 60 миллионов. И 11 миллионов из этого тиража. Это был качество пруф. То есть, проф это наилучшее качество монеты, это качество заводским блеском. Когда на монетном дворе монету полируют, чтобы у нее был заводской блеск. Цена монеты зависит от ее состояния, конечно. Но вообще, если монета в хорошем состоянии, то колеблется от 100 до 150 рублей. Также сейчас производят эти монеты э, такие люди, которые называются «новоделами». И стоят они в качестве пруф уже 1100 рублей. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня вот такая монетка у нас была. Это, хочу отметить, самая первая юбилейная монета СССР. То есть на ней нету года чеканки и на ней необычные буковки СССР. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и в поисках. Они там все одно